С вами Маки Чародей, Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в Pac-Man Blood Edition. Ну нифига себе. <свят> О, что там ходит? Представьте, это объемный pac -Man. И шарики такие здоровенные прям. Очень напоминает, знаете, что? Змейку вот эту вот... Ой-ой-ой! <свят> Очень напоминает змейку с Лизарио, Как будто тут где-то рядом в нее играют. Смотрите, прям то точно такая же платформа. Что это за синий клевый шарик? Так, давайте нажмем на него. А, офигенно, мы его уничтожили, смотрите. Не себе! Это напряжение, это напряжение вообще. Нифига себе, блин, как вас много. Так, что очень много прям. А, -а, -а! бежит за нами, бежит за нами, бежит, бежит. Так. Да ну нафиг, их там еще больше. Оп, все. Мы нашли какой-то ключ, и там, по-моему, была какая-то дверь. Нам нужно только ее найти. Так, так, так, у нас есть еще один синий шарик. Ага. Меня вообще со всех сторон окружают. Ага. Меня окружили, меня окружили, прикиньте. Ну давай, давай. Ой, не, не давай. Блин, почему они так медленно вздыхают? Как назло! зло, когда, когда не надо их до а когда надо, когда мы можем их убить, их вообще нигде нету. Так, походу там тоже... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Блин, у него так челюсти прям работают хорошо. Так за нами уже бежит. Вот. Вот, блин, еще один бежит за нами. Ну, нифига же себе, еще один. Да, блин. Да сколько вас тут? О, ключ. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <свистит> <свистит> Мы хоть нашли ключ. Хоть нашли ключ. Блин. Давайте слушать. Тут можно слушать. Через стен. Вы слышите что-нибудь? Слышите? Прислушайтесь. Блин. Слишком маленькое расстояние, чтобы их убивать. Разносим, блин. Как? Сколько их? Сколько их в игре? Я не понимаю. Почему их так много? Почему вас так много тут? Блин, да ну нафиг сколько я уже убил. Какой? Да ну нафиг я убил как минимум шестерых или семерых Да ну нафиг сколько вас Как я против вас вообще один буду тут мочиться Да блин По сути я должен пятерых убить и все Нифига себе Блин, что-то они вообще решили фигануть, так сказать Максимальное количество Блин Нас чуть не убили Были дерзкие, а убегаем как пули резкие Вроде мы пока никого не слышим Надеюсь тут никого не будет ну что, давайте, идите теперь. А -а -а -а. Нифига себе, блин, да это вообще какой-то просто экшен. Это какая-то стрелялка больше, чем пэкман какой-то. А -а -а -а. Ну, нифига себе, так, это мы оставим на следующее. На будущее оставим. А -а -а -а. Так, все, теперь не дерзкий. Опять дерзкий. Нифига себе. Да я уже, я не знаю, сколько я уже за несколько игр а поубивал их вообще капец сколько. А их все прибавляется и прибавляется. Как будто, я не знаю, бесконечные просто. <у Kristen> нет, нет, нет, нет. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, дай пожить нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В уголок, в уголок.